Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Французский тяжелый танк 10 уровня АМХ м Карта Live Ox Игрок Пытаюсь прочитать Каракуриз А, не Караку... Каракуризер Ну, пусть будет Каракуризер Ладно, больше я это произносить все равно не буду кстати, счет уже 0-1, там буквально, не знаю, на 15 или на 20 секунде сливается светляк. Но ну, это игроки, заложники скорости. Ну, не садись ты на легкий танк, если ты не умеешь делать все как надо. Да, сядь на что-нибудь более медленное тогда. А то вот так вот, на скорости ш -ш -ш, полетел куда-то и... Даже если он что-то засветил, просто смысла в этом нету, потому что еще игроки не заняли позиции, и никто практически не будет стрелять. То есть от твоего засвета просто ноль пользы. Не получается попасть Чарфутура. Как-то противники не особо здесь на фланге, Ну, по-моему, СТБшки Все. все. Бывает, вот тоже я попадал в такие ситуации, вот на этой карте, вот сюда вот приезжаешь на этот фланг, Союзники остаются где-то там в жопе Сидят вон в кустах И ты в одиночестве тут Против превосходящих сил противника Быстренько вот так отправляешься в ангар Поэтому на этой карте лучше делать так Да, если сюда едет мало игроков Тоже вот сидеть вот там в жопе Все, в кустик сел, сидишься спокойно Я, кстати, даже один раз на тяжелом танке Помню, и очень даже неплохо поиграл И тот бой выиграли вот так же здесь, да, мы втроем, помню, остались Один союзник полез сюда вперед, быстренько слился Ну, единственная помощь хотя бы была, он там посветил Неплохо, я помню, пострелял, я был на этом, на коне девятого уровня Ну, потом там от бугорка, от башни остановил Ну, не то что, да, там героически остановил наступление противника Там держал фланг, ну, почти так, в принципе, и было в итоге там, да, что-то четверых уничтожил, неплохо пострелял, нормально, бой выиграли. А вот так, если бы я в пустиках там не сидел, все пропало бы. Счет уже 2-5, кстати, вернемся к бою. А то что-то я отвлекся прям. Ну, иногда хочется рассказать. <laughs> про свои подвиги, да, совершил подвиг, а никто не знает. Ну и все, наступление захлебнулось, вот, пожалуйста, там сидит, ну, как минимум двое. Ну, возможно, трое. Вафли, не знаю, вам там она в поле где-то светилась, но это еще было давно и неправда. Это, наверное, когда еще тот легкий вначале слился на разъезде. Вафли уже давно куда-то перебралась в другое место. По-моему, там на левом фланге уже все. Остался один 140-й, и тип четвертый делает что-то там в болотах лягушек пошел ловить сейчас он там такую жабу найдет сразу в ангар поднесет сидит он есть пробитие вот все этот тип четвертый нашел жабу и понес в ангар большую такую 2 2.7. Есть возможность по-папахе, но тут, конечно, мало шансов не пробить. 14 миллиметров впитывает все, что можно. Неудачный выстрел по светляку. Тут еще кусты мешают, да, вот так через кусты, конечно, попасть частенько проблематично. Еще один неудачный выстрел. Столько золота улетает в трубу. Базовых снарядов вообще, кстати, нету. Все на золотых. Я не знаю, зачем такая расточительность. Почему бы не возить с собой, ну, не знаю, ну ладно, 50 на 50, например, как. Все-таки постоянно стрелять только золотыми снарядами. И частенько стрелять все-таки с броней обладает. Не так уж. Ну, не то, чтобы мало танков, конечно. Но частенько приходится стрелять по противникам, которые, блин, зубочисткой можно проткнуть. Ну, так, образно говоря. Не знаю, просто кому-то может лень думать, да, вот, вот сейчас я буду стрелять в этого противника, заряжу я базовый снаряд, потому что я его стопудово пробью. Это же какая экономия, они сколько там, в 4-5 в раз дешевле стоят. Урон такой же. Вот сейчас, да, вот Т110, Е3 в борт. Базовым снарядом без проблем можно было бы пробить. Готов. Это первый уничтоженный в этом бою противник. Счет 7-10. Вот в такой ситуации, да? Да. Никогда не чурайся захватом базы. Есть возможность, бери, захватывай, не надо рисковать, ехать кого-то добивать, пытаться набить как можно больше урона. Ну, хотя, да, кто какие цели преследует. Кто-то там хочет среднего побольше, кто-то еще чего-то, не знаю. Ну, перво-наперво все равно отталкиваешься, от, да, смотришь на процент побед. То сколько вот бывает вот таких ситуаций Ты да вот так даже бои смотришь Вот этих сколько колобановых берут Базу не захватывают А потом проигрывают Вот сейчас, да, там куча народу Ну вдвоем встаньте и все Просто уже, ну, сбить там никто не успеет Ну или частенько бывает Когда видят, что остается мало времени До захвата там, да, пытаются Как-то спасти положение некоторые Летят, чтобы сбить захват И при этом при этом уничтожаются. Счет 8-11. Ну вот один из противников стоит себе приспокойненько на захвате. Минута осталась у него еще. Вон он. Обидчик засветился и. Месть свершилась. Он прям в башню, в лобовую часть, и пятый получает. Что за тяжелый танк вот тоже, да? Вот на нем тяжело танкуется, конечно. У него очень много уязвимых мест. Мне кажется, его надо починить. Ну, хотя я на этом танке недавно, может, пару недель назад сделал ЛБЗ, там, где заблокируете в два раза урона больше, чем прочность собственной машины. Там, ну, тысяч семья, наверное, там натанковал, не знаю, как вот, вот, так вот получилось, бывает и такое, что в этой игре танки иногда танкуют. Но это опять же, да, правильная постановка там. Готов, чарфутур. Ну что ж, еще три противника остаются в живых. Все трое, они на одном фланге, с правой стороны. Немного упрощает. Ситуацию. Тем более, да, АМХ удобно играть от рельефа Вот сейчас, наверное, вот здесь вот встанет И будет спокойненько противник поджидать Что-то Жалован свое большое высунул УВН их позволяет Тут там остался? ис 1 Вафля и... И легкий танк Очень удивительно Засветился СТ1. В гусалю Снаряд улетел в Тут забор позволяет, да, вот так от башни. высокий, его приехал. 90. Два раза плюнул, и МХ в ответ развернулся, на у него такой Хапфу, блин, и сдуло Ну, СТ-1 там, наверное, теперь внизу под мостом будет пробираться. Осталось только вафлю заприметить. Ну да, вот он, 101. Ну да, он по -по -мос под мостом не поехал. Пробрался здесь. Вот как-то вот сейчас смотришь, да, вроде показывает, что ты прострел есть, да, индикатор. Но, по идее, тут рельсы и снаряд не должен пролетать, но, в принципе, так и происходит. Пошли в клинч, СТ-1 готов. Я не знаю, где вафля, но вот СТ-1, досталось, кстати, всего три снаряда у АМХ. Ну, два фугасных, в принципе, вафли фугаса обожает. В такой ситуации подожди союзник, когда придет, и вдвоем, чтобы вот не было вот такого. Вон, Вафли там сидит на рельсы. блин. Зачем тогда, если ты первый сюда ехал? Сиди вместе с Вафли, блин, ты шотный. На! Ну, а теперь фугасиком добиваем. Там осталось у него 450 единиц. Решила МХ взять. Как там эта медаль называется? Блин, я постоянно забываю. Уже много раз видел, какую беру, да, вот так. Ну, тоже риск определенный, мало ли. А вот сейчас не пробьешь, и все, что делать? На таран только, на таран. Ну, все-таки, да, без проблем обошлось в этом бою. Ноль снарядов, есть медалька. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.